В жизни многих молодых семей наступает момент, когда они задумываются о приобретении собственного жилья, о месте, куда они будут возвращаться после напряженных трудовых будней, где будут встречать гостей, где в дальнейшем будут расти их дети. При этом рассматриваются самые разные варианты покупки жилья. Кто-то копит, кто-то берет ипотеку. Но в условиях нестабильной экономической ситуации многие молодые семьи испытывают опасения, связанные с потерей своих накоплений из-за инфляции, да и стоимость ипотеки возрастает до неприемлемого уровня. Один из вариантов сохранить свои деньги от обесценивания и осуществить мечту о своем отдельном жилье со всеми удобствами городской квартиры – это строительство небольшого домика из пластблока – такой домик по площади будет гораздо больше однокомнатной квартиры, а по цене сравним со стоимостью маленькой комнаты в Екатеринбурге. При необходимости площадь такого дома можно увеличивать без всяких продаж и переездов, просто дополнительно пристраивая к нему комнаты. Вложения будут несопоставимы с затратами, которые необходимы для покупки квартиры. Главное в этом вопросе выбрать правильный строительный материал. Пластблок – это универсальный, очень теплый материал. Он не нуждается в дополнительном утеплении. Из пластблока вы можете сделать всю коробку будущего дома. Внешние стены и внутренние межкомнатные перегородки, перемычки над окнами и дверями, плиты перекрытия и товарный раствор полистирол-бетона для заливки полов и утепления кровель. Материал настолько прост в использовании, что часть работ вы можете провести самостоятельно, без привлечения строительных бригад. И чем хорош вот именно этот вариант? Тем, что, во-первых, этот домик небольшой, для первого времени, скажем, для молодой семьи он достаточен. Там будет комната, там будет кухня, там будет санузел и, конечно же, котельная. А потом, по мере накопления, скажем, каких-то средств, можно достроить еще комнаты. И, пожалуйста, из однокомнатной квартиры уже превращается в двухкомнатную. Если, скажем, достроить еще второй этаж, то это уже будет добротный, замечательный коттедж. И при этом вот эти достройки, они будут гораздо несопоставимы по цене, если вы будете покупать, скажем, следующую квартиру. Построив собственный дом из пластблока, вы не только сделаете выгодное вложение своих средств, но и получите ряд преимуществ перед владельцами городских квартир. Во-первых, у вас будет не только отдельное жилье со всеми удобствами, но и возможность соорудить в доме террасу, устраивая на ней посиделки с друзьями. На участке построить баню, сделать огород, обеспечив себя свежими овощами и фруктами летом, зимой кататься на горках, играть в снежки или пить снеговиков из чистого снега. А во-вторых, это возможность избежать всех проблем многоквартирных домов. Шума, грязи в подъездах, отсутствие холодной или горячей воды из-за очередных опрессовок. У всех есть проблема, скажем, парковки возле дома. Здесь этой проблемы абсолютно нет. Ну, нет, понятно, что шума от соседей, да, то есть и вы никому не помешаете, если у вас там какие-то мероприятия проходят. Вам не нужно будет, там, скажем, приобретать отдельно дачу, сад. То есть обычно же мы покупаем квартиру, а потом думаем о даче. А здесь уже все в одном флаконе, скажем так. Ну и понятно, что строя вот такой небольшой домик, конечно же, думать надо и о материале, из которого, из которого этот дом будет состоять. Нужно, конечно, те материалы, которые, скажем, дадут этому дому, во-первых, долговечность, крепость, чтобы этот дом был теплый. И желательно, чтобы эти материалы были недорогие. Вот как раз пластблок, в общем-то, позволяет и построить такой небольшой дом по цене комнаты. Свой дом по цене комнаты? Это реально. Мы знаем, как построить дом под ключ всего за полтора миллиона рублей. Подробности на сайте plastblog.ru или по телефону 268-0033.